Куда берегал мне покажи Я Яка дядя, Я танцую, шестидесятая, я, я танцую, ванька, дядя, Я танцую, ванька, дядя, танцуй, не танцую, Здравствуй, детка, рядом жгучая брюнетка Вместами сдача, ну что ж я мачо Здесь всё, я человек обещал, здесь хоть женщина Не танцую, женщина, я не танцую Хватит а нормально с ориентацией Женщина, не танцую, женщина, я не танцую Никого я не рисую, не умею, не Давала. Закружила меня с рассветом Подружила, а я был стойкий У барной стойки И как бреду повторял эти строки